Теперь мы приступаем непосредственно к монтажу нашего видео. Смотрите, для того, чтобы монтировать ролики для соцсетей Instagram, Facebook или тот же YouTube, мы должны делать максимально их короткими. Потому что одна из проблем видеомонтажа, это то, что вы, ну, во-первых, снимали долгие планы, а теперь еще и монтируете долгими планами, из которых появляются, в конце концов, длинные ролики, которые смотреть не так уж интересно, как бы этого хотелось. Так вот, для того, чтобы монтировать динамичные ролики, яркие ролики, их нужно делать короткими. А начинать нужно все с коротких планов. И я вам хочу сказать, что длина Каждого плана она определяется его крупностью. Например, сейчас вы видите план, который можно назвать средним планом. Потому что средний план – это план, в котором человек расположен ну, примерно от полного роста до примерно погрудного плана. Я вам сейчас покажу из этой серии, э, какие, какими могут быть средние планы. Вот это средний план, вот это средний план, э, вот это средний план. Вот это тоже можно назвать средний план, но это уже средний план, скажем так, переходной. Все, что будет крупнее, это уже будут крупные планы. А вот такой вот план можно назвать средним планом. Вот этот план тоже можно назвать средний план, хотя он уже с претензией больше идет на общий план. Но как бы еще можно, можно сказать, что это план средний. А, так вот, длина средних планов должна быть приблизительно 3 секунды то есть мы ориентируемся на 3 секунды плюс минус там секунды ну три с половиной или две с половиной но примерно это 3 секунды вот средние планы если мы говорим о крупных планах то длина крупного плана должна быть 2 секунды покажу вам примеры крупных планов вот крупный план вот крупный план вот это тоже можно сказать крупный план. Вот крупный план. Здесь очень много крупных планов. Крупный план должен быть две секунды. И если мы говорим об общих планах, ну, здесь немного общих планов. Вот, например, общий план. Вот такой вот общий план. Может быть, еще вот такой вот общий план. Ну, вот этот план, может быть, претендовать на общий план. Вот, так вот, длина общих планов должна быть 4 секунды. То есть, итак, еще раз, крупный план 2 секунды, средний план 3 секунды, общий план 4 секунды. И тогда ваши ролики будут по динамике, ну, очень, как бы, легко восприниматься. Они не будут выглядеть затянутыми. Давайте попробуем смонтировать... Какой-то кусочек. Итак, есть вот у нас средний план. Как я сказал, мы должны отметить здесь и выбрать из этого куска 3 секунды. Значит, в премьере это реализуется следующим образом. Есть такие так называемые точки входа и выхода. Эти точки входа и выхода определяют именно тот отрезок, который нам нужно взять для нашего видеоролика. Итак. Эти точки входа и выхода ставятся вот этими вот фигурными скобочками. Левая фигурная скобка ставит нам точку входа, правая фигурная скобка ⁇ это точка выхода. Э, смотрите, как поставить? Значит, я ищу вот этим курсорчиком, бегуночком, ищу тот момент, с которого я хотел бы, чтобы видео мое началось. Я ставлю его. Там, где я хочу, чтобы было начало. И нажимаю на левую фигурную скобку. И таким образом я ее отметил. Вот у меня получилось, что именно с этого момента начнется мое видео. Дальше я протягиваю тот момент, где я хотел бы, чтобы мой ролик закончился. И ставлю точку выхода. И видите, у меня такая светло-серая зона определилась, которая и показывает мне, что мой фрагмент, который я возьму себе в клип, будет определяться вот этими двумя точками. Теперь следующий момент. А как же мне узнать, какая длина получилась вот этого моего выбранного фрагмента? Это определяется вот этим вот счетчиком, где предпоследняя цифра, предпоследняя цифра, видите, in, out, duration, предпоследняя цифра мне покажет секунды, количество секунд, а последнее это количество дополнительно еще кадров, которая у нас, эм, ну, в данном случае 25 кадров в секунду. То есть, если посмотреть на длину вот этого отрезка, он сейчас получился у меня 4 секунды и 21 кадр. То есть, почти 5 секунд. Потому что, если тут добавить еще 4 кадра, то у меня будет 5-секундный отрезок. Это много, так как мы говорили о том, что длина этого отрезка должна быть 3 секунды. Как его уменьшить? Смотрите, уменьшается он очень просто вы видите, слева и справа у нас появились такие как бы, фигурные скобочки, которые вот отсюда мы их установили, которые мне и показывают длину или края моего клипа. Если я наведу мышку на эту фигурную скобку справа, либо же эту фигурную скобку слева, то я таким образом смогу, двигать эти фигурные скобки. Смотрите, зажимаю мышкой и я вот начинаю уменьшать и параллельно смотрю на вот этот вот счетчик. То есть, когда я его уменьшаю, эту фигурную скобку, я вижу, что происходит. Я вижу, что э, мой счетчик уменьшается, либо увеличивается, если мне нужно свой кадр увеличить. Причем я могу это делать как с левой стороны, так и с правой, как с одной стороны, так и с другой. Вот смотрите, я сейчас могу и слева его немножко подтянуть. Вот. Ну и, например, сделать свой клип, там условно говоря, 3.10, например. Вот. Ну вот у меня будет такой кусочек. 3 секунды и 10 кадров. Это примерно 3 секунды. И для того, чтобы положить первый кадр для своего клипа, я беру за картинку. И просто ее перетаскиваю вот сюда влево. Вот посмотрите, здесь так и написано. Drop media here to create sequence. То бишь, перетащите медиа сюда для создания последовательности. Вот я перетаскиваю медиа сюда, отпускаю мышку. И у меня создается мой рабочий стол. Для того, чтобы продолжить монтаж нашего ролика, нам необходимо сделать следующее. Значит, мы должны продолжить, план, продолжить ролик через крупный план. Что это обозначает? Смотрите, для того, чтобы создать ролик динамичный, мы должны следовать следующим путем. Каждый последующий план или каждый соседний план должен отличаться по крупности от предыдущего. И поэтому, если у нас сейчас лежит план средний, как мы его назвали, то следующим обязательно должен быть крупный план. Мы должны укрупниться, и тогда зрителю, э, зритель получит новую информацию. Поэтому, если здесь у нас сейчас вот такой вот план, мы... Находим следующий план, который идет у нас крупненький и постараемся сделать так, чтобы найти какую-то динамику в этом плане. Ну, вот, например, как у нас рука уходит из кадра. Мы ставим значит, точку входа, выход руки из кадра, точка выхода и сразу же смотрим, какая длина у нас этого кусочка мы видим что здесь одна секунда и 14 кадров примерно это полторы секунды а мы говорили о том что приблизительно длина крупного плана должна быть в районе двух секунд значит тогда его чуть чуть увеличим здесь увеличивать не будем пусть рука выходит из кадра а здесь сделаем немножко длиннее и смотрим чтобы у нас было две секунды ну вот пусть будет ровно две секунды или 201 и теперь мы следующий план берем за саму картинку, зажимаем мышкой, перетаскиваем и, смотрите, подкладываем в хвост к нашему плану. И таким образом у нас получается вот как бы такая история. И если посмотреть, что у нас получилось из двух планов, то мы примерно с вами увидели созданный эффект, многокамерной съемки. Смотрите, действие с наливанием из кушинчика продолжается, вот, и здесь оно тоже продолжается. И таким образом э, у зрителя создается впечатление, что две камеры снимают одновременно. Итак, мы положили два плана, и следующим планом опять-таки <coughs> должен быть средний план. Находим средний план, ну, например, такой. Возьмем вот средний план, тоже поставим точку входа, точку выхода смотрим тут у нас до 3 секунд мы дотягиваем 3 секундочки и точками входа выхода отметили и кладем его опять-таки сюда вот и вот у нас если посмотреть продолжается так и потом идет вот таким вот планом и все идет очень даже логично